Дуплетик. Друзья, всем привет. Снова я на рыбалке. На этот раз я выбрался в протоке Днепра. В протоке Великого Луга, можно так сказать. Пытаюсь половить на поплавок. Ищу, конечно же, плотву. Потому что скоро не растет запрет. И хочется все-таки уже отловиться по плотве. Стал вот в таком месте прикольном. Но единственное, что меня смущает, это то, что включили довольно сильное течение. И на поплавок будет ловить, ну, крайне, наверное, неудобно. Я, конечно, найду такое место, где как раз идет такой водоворотик, чтобы поплавок не сильно сносило. Но у меня, к сожалению, поплавка с собой для течения нет. Буду, конечно, экспериментировать, попробую половить на поплавок. Если же нет, может, перейду на фидер. Я с собой взял фидеры, кормушки взял. Убийцу карася и асимметричную петлю. В общем, будем пробовать. День сегодня замечательный. Целый день обещают солнце. К обеду ближе где-то плюс 13, плюс 15 обещают. Ветра практически нет. Единственное, что только сильное течение. Может помешать хорошей рыбалке. И смотрите, на что я буду ловить и чем я буду закармливать. Закармливать я буду запаренной макухой. Добавил немножко покупную прикормки, в данном случае вот такая, карась-карамель на прошлой моей рыбалке я тоже ее использовал кстати, помогло активизировать клев из наживки, это стандартно по весне это опарыш у меня и клейковина клейковина обычная с муки, выметая и подкрашенная красным красителем тоже довольно хорошо работает закармливаться я буду вон туда, вот тут коряшка такая, как раз течение здесь немножко меньше и буду кормить именно туда. Ну и посмотрим, что из этого выйдет. Друзья, сменил место, потому что там мотористы просто задолбали. Плюс течение такое включили, что просто с нас уносит хлам. То, что я закормил, мне кажется, те шары просто унесло куда-то вдаль. У меня место, закормил и вот такой густырик неплохой взял. Сейчас, наверное, буду заряжать камеру ближнего вида. Буду заряжать камеру ближнего вида и пробовать ловить именно здесь. Вот такой симпатичный. Сыр вот под таким деревом мне очень, конечно, удобно закидывать. но что делать? И сюда. Так. Ну что, ребят, можете меня поздравлять, первая таранька моя в этом году и довольно таки хорошая, захватила, конечно, так славно. Ну, смотрите, какая. -а. <с> Но ну, я думаю, за первую таранку надо поставить лайк. льет конечно очень неспешно можно сказать что вяленько Хорошая трануха пошла. Он там мужичок стоял. Если честно, несколько раз в прошлые годы я пробовал там ловить. Вот ничего. Вроде кажется и место неплохое. Смотрите, какая красотка. Вроде кажется и место неплохое. Но и течение там идет, как бы обраточка такая. Ну блин, почему рыба там не стоит, я не знаю. Вот у меня постоянно там были с этим проблемы. Сколько раз не пробовал, ни разу я там не отлавливался. Ух ты. Дуплетик. дуплетики из карасей. Ну, такие нормальные ладошечные карасики. Еще и с икоркой. Один. Ну, второй, по-моему, без икры. Ну, вот такие симпатяги клюнули. Ай, конечно, дерево Ай, мешает. Ну Вы знаете, тянуть дуплет карасей, это, конечно, Ох, какое еще удовольствие. Карась. Не, ну карась, ну ты вообще. Спрашивается, нафига? А главное, зачем? Что ты нормально трахнем не даешь половиться? А? Ну что ж ты? Это вот как в фильме, помните формула любви? Когда говорит, приходи на синовал. А он говорит, а она с кузнецом придет. Говорит, а зачем нам кузнец? Нам кузнец не нужен. Вот так и здесь. Но нам карась сейчас не нужен. Такая красотка. Ох. Да это еще пойдет. Дублетиком пострелили. Ну конечно клетовина делает разницу. Нечистая парочка клейковина. Огонь. только кинул сразу есть, кинул есть. На паруши клейка вина. Это хороший дуплетик, Красавицы какие. Там мы тоже следует... ребят на сегодня я закончил отловился я сегодня просто обалденно с утра клевала так себе но при этом клевал карась и клевала тарань ранее тарань сегодня видел и достаточно классная была тарань в общем мне понравилось но потом когда мне лодки уже просто надоели плюс включили течение когда поплавок начал носить право влево соответственно камеру я не могу нормально сфокусировать плюс рыба когда включается течение она просто уходит в сторону я решил поменять место и заехал вот в такую вот проточку. Я уже не один раз на этой протоке ловил. И здесь ловится исключительно краснопер. Людей было сегодня, ну я не знаю, очень много. Наверное, лодок 6 стояло. Причем ловили все. Я встал, закормился. И понеслось просто. Ну, вы сами все видели. Я не знаю, какое количество дуплетов сегодня я набил. Но очень много. Ну и, соответственно, вы сегодня видели такую тенденцию, как называется, наглость, второе счастье. То есть, чувак тупо вышел на берег с лодки, встал и начал ловить вот буквально в двух метрах от меня. Ну, я не знаю. Ну, зато человек доловил рыбы. Ну, и фиг с ним. Ладно, я не в обиде. Но, ребят, так делать нельзя. Я думаю, вы меня прекрасно понимаете, и кто действительно рыбак. Знает такой кодекс, что не надо, блин, лезть там, где человек уже ловит и прикормил. То есть, ну, вот как-то так. Сейчас я покажу, что я поймал. Рыбы сегодня достаточно. Наверное, килограмма 4 здесь точно есть. Краснопер есть, тарань, густера, карась. Ну, в общем, рыба такая, которая замечательно подойдет на засол. Ребят, если мое видео вам понравилось, ставьте большой палец вверх, подписывайтесь на канал, мне будет очень приятно. Я буду понимать, что я делаю все именно так, как вы хотите. Ну и, соответственно, если есть какие-то пожелания, пишите в комментариях. Буду их учитывать и по возможности реализовывать. Все, пока.